Ты хочешь сдаться? Ты делаешь, делаешь, но не видишь результата терпишь безуспешные попытки и все кажется бессмысленным, думаешь может уже бросить и прислушаться к мнению окружающих? Тогда послушай внимательно. Майкл Джордан терпел 9000 неудачных попыток прежде чем стал знаменитым баскетболистом. Даже если вы ютубер спросите себя, попробовали ли вы создать 9000 видео прежде чем сдаться? Невозможно, просто невозможно сделать 9000 попыток и не стать успешным. Эдисон потерпел 10 поражений, его учителя считали его умственно отста того кто создал лампочку вы представляете насколько может ошибиться человек который осуждает вас который говорит что вы чего-то не можете вне зависимости от его авторитета от его успешности никто не сможет то что на 100 процентов определить ваше будущее ваша судьба формируется от действий которые вы предпринимаете сейчас Поражение, боль, она временна. Боль уйдет спустя день, месяц, год, но в конце концов она уйдет, и что-то другое займет его место. Но если ты уйдешь, бросишь все, знай, что боль будет преследовать тебя всю жизнь, будет длиться вечно. Альберт еще не разговаривал до четырех лет. Ему поставили ярлык умственно отсталого. Я не разговаривал до трех лет, в то время как мой младший брат начал разговаривать с одного года. Меня тоже считали умственно отсталым, но мнение окружающих не влияет на наш успех, на наше будущее. Ваш лоб должен быть тверже, чем те стены, чем те препятствия, которые встретятся на вашем пути. Неважно, существуют ли какие-нибудь ресурсы сейчас. Успех не определяется тем, с большого выгородка или с маленького. Есть у вас образование или нет? Есть у вас богатые родители или нет? Крис Гарднер остался без денег и без дома с сыном на улице. У него не было ничего, но сейчас он филантроп, имеет состояние в размере 80 миллионов долларов. Успех, он не придет к вам мгновенно. Вы не станете успешным за минуту, за день, за год. Потребуется больше времени и если вы нетерпеливы, если вы не можете дождаться того момента славы, то ни о каком успехе не может идти речи. Джефф Безос в 16 лет работал в Макдональдсе, а сейчас у него есть компания Amazon и владеет состоянием 180 миллиардов. И не нужно в комментариях писать, вот жил бы он в России, у него ничего не получилось бы. Не ищите отговорки. Впрочем, смысл ясен, невозможно проиграть. Проиграть невозможно, пока вы не отпустили руки, пока вы не признали себя человеком, потерпевшим поражение. Если вы сегодня потерпели поражение, а завтра вы все равно занимаетесь своим делом, развиваетесь то вы не терпели никакого поражения. Но если вы потерпели поражение в понедельник, и во вторник вы не развиваетесь, вы в депрессии, то да, вы проиграли. Вы проиграли до тех пор, пока снова не встанете с дивана и не начнете действовать и создавать жизнь своей мечты. И помните, начать не главное, главное не бросить. Почему не закончить? Потому что есть вещи, которые нельзя заканчивать. Всем желаю успехов и процветания. Жмякните в красную кнопку под этим видео. Всем пока!